Всем привет дорогие друзья! Сегодня я покажу и расскажу, как вывести виджет текста на ваш стрим, чтобы у вас была динамическая надпись. Например, у меня вот такая надпись «Спасибо моим донатерам». Для начала мы переходим под мой ролик. Копируем ссылку на сайт intermedia.org. Заходим в Google и вставляем ее. Переходим на сайт. Тут выбираем бесплатные виджеты, работа с текстом, печатный текст с анимацией, три строки. Далее пишем наш текст. Допустим, подпишись. Чтобы убрать еще два текста, мы их убираем и нажимаем пробелы на этих местах. Выбираем таймер перезагрузки 20 секунд. Шрифт. Выбираем какой нам угодно. Вот такой красивый текст. Подпишись, у нас получился. Нужно чуть, -чуть увеличить его в размере. Вот так. И выбрать какой-то эффект. Например, вот такой. очень красиво сохраняем копируем ссылочку и переходим в обс. Далее мы перешли в ОБС. Нажимаем сцена плюсик источники браузер. Называем допустим текст 2.3. Добавляем. Вставляем сюда вот эту ссылочку. Нажимаем ОК. И наш текст «Подпишись» готов. Если этот ролик был вам полезен, пожалуйста, прожмите лайки, а также подпишитесь на канал. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!